Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем учиться считать от одного до 5 и до десяти Сколько надо да. Пять! И на другое тоже пять да. И мы будем учиться считать до пяти да. и до десяти Вместе с воздушными шариками да. Катя, набери шарики по одному и оси да. Ой. Два шарика, два! Ловлю! Еще! Пять! Давай, шестой шарик! Шестой! Шесть! И это седьмой шарик, говори седьмой! Седьмой! Кидай его! Где восьмой шарик? Иди ко мне! Это восемь шариков. Восемь шариков. Давай девятый. Это девять шариков. Десятый шарик. Где у нас десятый? 10 шариков и мы собрали все 10 шариков Катя, сколько шариков собрали? 10 10 шариков Мы учили считать до 5 и до 10 10 шариков 10 воздушных красивых шариков